Так, мы говорили о том, что надо ли проповедовать, ходить, так скажем. Я продолжу? Ну да. И поэтому это слово Господи, идите, научите, оно, оно всегда как главное задание и христианина, и церкви, как общество христианства Богом в целом. Поэтому, например, для нее традиция вот такова, что сейчас в храм храмах, как совершать богослужение на Пасху. В белых одет в крестный ход, уходит из храма и потом возвращается в храм с цветем Это что? Это рудимент того, чем жила церковь в верности. Mm -hmm. Это сейчас говорят как? Это символ того, как женщины мироносятся ночью в темноте, пошли с светильниками, помазтел Иисус, ничего это, это, это более поздний выдумок. Mm -hmm. На самом деле было, это не как все спектакль разыгрывали взрослые дяди отбездели, чтобы повесели привесет просто в праздничную ночь. Нет не спектакль. И была реальность какая. Шли в белых одеждах светильниками на воду крестить новокрещаемых, оглашенных. И их вводили в церковь на Пасху. И поэтому сейчас же поется место этой Божие, другие пасхальные, в частности, явиться во Христа крестить, как облекость слова апостола. Те, кто Христа крестились, теперь Христа станет да, Так вот, mm -hmm. это значит, совершали крещение новообращенных. И как главный, да, Христу несли новые, обретенные, спасающиеся души, желающие быть Господом. И одновременно это было свидетельство и верно, чего? Наша церковь живая. Mm -hmm. Женский организм как, максимально живой когда? Когда он может родить. Церковь. Женское, слово женского полное не Она когда рождает, она живая. И вот это свидетельство, что мы, ученики Христа, Моего завет выполняем. Мы рождаем для Царствия Божия новых братьев, все наших, новых основей и начали небесного Царства. Вот. Поэтому это главное уже богослужение года, пасхальное, и, и начало его крещения приведение к Господу новопросвещенных и новобретенных. Поэтому это так должно быть бы в веках. Бы. Угу. Вот у нас сейчас, опять вернем свою букву, у нас сейчас вот, например, ну, возьмем пример, старобряться, новобряться, вот старобряться спорить за букву, за единый аз, готовый на смерть. Вот. Как правильно уставно прослужить Богослужение. служение, аллилуйя, два раза, три раза говорит, двоите и троите. Креститься двумя песчами и в частности пасхальным богослужением. А главное оказывается, не форму, а привести новые спасаемые души. Mm -hmm. Вот оказывается, что к богослужению. Чада новые и церковная. Возведи окрест. Очень сегодня окрест тебе. И виж, все вы к тебе, чада твоя. северо восток юго запад Там можно писать, не можно. Mm -hmm. Вот. Тебе, благословящий, Гриста Абритий, приступим священоснее, исходя через ту ежедневную, со свечами. Каким свечами? Вот крещение, совершавшее крещение, радость обретения вечного света. Приступим. Даже в словах о канон -то, вот это еще прослеживается, хотя в канонах, и временам, и Андамаскина уже более позднее mm -hmm. вот. А он несет дух того времени. Поэтому, мои дорогие, думаю, глубоко убежденно, нам важно проникаться вот этой мыслью. Я думаю, это главное для нас. Да, главная задача Церкви на сегодняшний ну, день – свидетельствовать Христа. Я вам слово, не проповедь, а свидетельство. А свидетельство как? А по-разному. И слово будет? Да, со растворенным жизнью. С растворенным жизнью. Раз. И жить мы можем привести кого угодно, обойти моря и, и э, острова, привести сделать хуже, чем сами. Не Нет. Не так надо. Надо привести не к себе, не в церковь, в смысле вот в нашу организацию. К Христу. Угу. К Христу. Угу. Угу. Ну то есть, вы говорите, что церковь должна проповедовать. То есть не просто как организация, а получается мы-то члены церкви. и... Опять же, все-таки, если мы сейчас буквалистически понимаем, вот Христос сказал, иди проповедуйте. Сегодня говорят, вот мы все должны вот иди там ходить и проповедовать. Так все-таки я говорю, надо ли это делать нам сегодня, или все-таки я вот такой человек, живящий в этой местности, работающий на этой работе, должен в первую очередь проповедовать, конечно, делами, но и словами, например, если меня спросят. Христос говорил, когда только зарождалось. Сегодня ты кого удивишь? Куча храмов, куча всего. Как вот с этим совсем? Слово проповедуйте все-таки он не говорил проповедуйте. В данном случае надо слово привыкли, идите научите. А еще Христос так говорил, ну проповедуйте тоже надо, я же не против проповеди. Я хотел говорить так, апостол, вы будете свидетели моими. Да, моими свидетелями. Вот кем должен быть свидетелем. Свидетелем словом? Да. А И все? Нет. Свидетелем жизни. И кому попадать? Вот, например, Алексей возьмем. У него, э, в первую очередь, нужно быть события. То блин, Жена есть, кстати. А потом есть детки, растут. Им нужно передать знания это. И опыт-то духовный. И причем детям, вот детям пропадать жестоко тяжело. Почему? Я могу быть им слова. Читать Евангелие. А я потом, жеря со мной, круглосуточно, Будут смотреть, как я живу. И соответствует ли мое слово моему образу жизни. Mm -hmm. Я, например, говорю, вот, дети, написано, нужно любить даже врагов. А сам ребенок, тот же ребенок, который я учил, что-то не так сделал в своем И я на него кричу с раздражением, с раздражением. И значит, у меня нет любви. И с любовь написано, у Павла не раздражается. С а С раздражением. Он, может, маленький, не понимает, но сердцем почувствует. А вырастет, и он поймет, отец мой, двоедушный фарисей лицемер Он учил словом любви, а делом показывал ненависть, через раздражение. И вот, хорошо, это путь самый легкий. Набрать, э, взять в руки посох, сумму и пойти в соседний проповедовать. Угу. Языком потрудел и ушел раздал Иванович. Ну, раздал, еще ты где-то любота. Пришел домой и расслабился, и расскажу. а вот, например, детям своим, родным, семья проповедует. Ну, или близким, которые вокруг тебя живут, да? Которые знают, Которые потом могут сказать, слушай, парень, ты еще больше оперился. Где твоя слово-твужина в самом деле? Вот. Поэтому это, это сильнее, когда Господь бою. И Павел пишет, когда вы собираетесь видеть так, что пришедший в любовь. Смотри, как они видят друг друга, чтобы сказать. Воз очень важен. Моя бабушка, повторяю раз, она была не человеком. Она неплохо знала писать Евангелие, на слух, по памяти, воспитанной так в детстве, но, в принципе, не словом жила, а жила духом. И я вот вспоминаю, я не помню момента, когда бабушка, она не была святая, по раз, раздражительность была по отношению ко мне, но это не сравнимо с раздражительностью к кому-то другому, или других ко мне, там все-таки доминировала любовь. И мама, вот она сейчас уже пять лет вот год как среди ушедших в вечности, ушла в монашеском постриге, и вот как она, вот она не пропытал Евангелие мне, она его не знала, но она когда нас кормили, она отдавала нам лучшее, мужу и нам, себе оставляя, что останется. И она никогда это не говорила, этим, и, и, и, и этим не бравировала, но я вырастая это видел угу. и понимал, что истинная любовь, вот у, у нее было мало проповедей, у нее была жизнь, сильнее слов. Ну. Если, как говорите вы, можно тут сделать так, что детям говорить о любви, например, два разных случая, да, там, привожу, например, если у меня знакомые, а жену, там, например, называть, там, при них или еще при ком-то, там, дьявольский сосуд, там, без например, угу. и все, и, и говорить, что это, вот, как вы смотрите, это разная любовь, там, при, при детях, детях, при знакомых, какая разница, вот, если те люди, с которыми ты живешь, наверное, рядом, как минимум. И кому, например, я хочу нести слово Божий? Или несу mm -hmm. даже? Ну, несу, да, потому что, например, я же там проповедую. То, да. то есть я тогда и, и себя, mm -hmm. ну, так называю, я не прошу прощения, э, конкретно, mm -hmm. я вот так, mm -hmm. прям, ну, например, так называю, значит, я являюсь свидетелем. Только не Бога, а сатаны. Mm -hmm. Раз я с вами, таким с вами проповедую не и злому. Mm -hmm. к, моей второй, mm -hmm. к моей второй половине, mm -hmm. ну, да, к моему второму я. Это же твое я второе, но как, как так можно? Ну, это, Конечно, это свидетельство очень сильное. Свидетельство только отрицательно. Я проповедую то, что является моим ключом в ад мне. Понятно. Если так, если так, и все так делаю. Угу, угу. А тогда отсюда тоже вытекающий вопрос. Я слышал одного протестантского проповедника, что он говорит, я бы никогда не пошел, например, ну, проповедовать в ночной клуб. Ну что туда ходить? Вот. Но ну, я а знаю одного знакомого, который, кстати, я от него узнал именно. Ну, знаете, есть всякие разные соцсети там, вот эти вот. И есть такая чат-рулетка. Я не знал, честно. Вот, вообще никогда не знал, даже, может быть, и не узнал бы никогда. Ну, я не знаю. Ну, это... Конечно, твои Вот, по факту, ]哥. это, короче, это такая э, такая блудодейная помойка. Вот. Э, ну, это я так своими, если скажем такими... В интернете? <у сторонник> да. Да, в интернете. Виртуально. А Что-то близко к порнографии, что ли? Смысл такой, что там живые люди, ага. вы на этом конце, я на этом конце. То есть ага. и они там автоматически соединяются. Ну, вот, ты подключил здесь, я там там раз и могу с этим, с этим соединиться в случайном порядке. Вот. Как соединиться? Можем а, в Америке, например. Нет, нет, нет, по видео, по видео я не объясню. По видео. То есть у меня экран открытый, на меня камера а. направлена, я вижу его, он видит меня. Вот. О чем грех, если победит? А грех в том, что, значит, как человек, от которого я узнал, он говорит. То есть он туда вышел с проповеди вот, и говорит, они говорит, там блуд творят. А как можно блуд творить, когда он в Америке? Я не пойму. Они там живую блуд творят, на них наставлена на ну, камера. Он в Америке, а я в России. Вот он него, там ну Почему? Там люди, там, ну, пара, там, трое, четверо, пятеро, а, может быть, перед ну, камерой. Ну, нет, перед конечно, кам нет. Ну, я прошу прощения. Я понял, ты... теперь я понял. Дедушка, ничего не нибудь Все, прошу прощения за свою тупость, глупость осталась. Значит... Там, если даже в Америке, как я сказал, вот там двое трое прям всякие болдадины вещи, вот, а, а мы здесь. Да, да. И все. они видят нас, мы их, мы общаемся. Да, да, все, да все, все, все, все, все, все, все. и вот этот человек теперь говорит, п -п Благодарю, просветил. Да, да, да. Вот теперь, вот теперь вы знаете. Я-то <связывая> и и что вот, не знал, что. И вот я вышел туда проповедовать, <связавший> и потом у нас говорит, что а они там блуд творят. То есть, <связавший> и, <связавший> и сказать... Оправданно ли вообще залазить в это там, не знаю, ада в дно там, кому ты там собрался проповедовать? Сказать, что ты прям там вытянул оттуда или кого-то там, кто-то там пришел. Ну, надо ли так вообще вот? Или все-таки надо слово проповедовать, ну как, как, как желающим, или как это слышать? Есть ли в этом какое-то оправдание? Или как? Как вот, например, я говорю протестантский говорит. Куда, говорит, ты собрался в ночной клуб проповедовать, идти, там у них пляска, там музыка, говорит, зачем? То есть это, говорит, вообще неоправданно. Кому ты там собрался? Христос сказал, не мечите бисер перед синими. Так ли это все-таки? Можно это под это подогнать или нет? Я думаю, все-таки в духовной жизни, в делах шаблона не существует. Не существует. Есть, есть такой человек, такого духовной высоты, что может и в грязи быть чистым, mm -hmm. И оттуда вытаскивать и омывать кого-то, uh -huh. только порадоваться. Uh -huh. Про Христа раз не говорили? Ну вот, друг моталей и грешник блудниц. Но здесь только, опять же, оговорка. Это Христос. А когда Это человека зависит. пытается с Христом поравнять, или он сам себя. И поэтому есть и кто достиг. Но таких я считаю очень мало. И это очень опасно. Вот я лично, вот я бы не пошел, uh -huh. я бы тоже не пошел. Я, я не, у, у меня, мне седьмой десяток, но ну, у меня э, столько страстей и пороков, и я не знаю, что я, может, там, если набуд не может, презрение не испытал какой то или унизил чем-то, э, я не смогу, бы э, истинно любовь явить. Я бы не держу, держу во-первых. И во-вторых, а, если говорить про меня, mm -hmm. потому что можно говорить проповедник, как же баптист, эм, э, в Конго, но это, прошу прощения, как бы не моя тема, я э, русский в России, mm -hmm. так вот, для русского России никакой нужды нет, есть, как сказать, рулетка, что ли? Чат-рулетка называется? Ну, no, чат-рулетка, как это туда. Mm -hmm. У нас вот, в живую, сколько. причем вживую живую таких, которые бессознательно и осознанно жаждут уже. Mm -hmm. Вот так я говорю 15 лет. Mm -hmm. Mm -hmm. Жаждут уже. У нас есть уже не свиньи, предковные межнятали бисер, а желающего-то бисера. Mm -hmm. Их очень много. Поэтому вот на них обратить внимание. К ним свидетельство направить. Этим людям. Это как например, ну, Вот я скажу. Ну, например. Ну, вот я живем в себе, Пошел в магазин. Там продавщица. Я и никогда не, не иду в церкви. Ну, неплохая женщина. Я ей ничего не навязываю. Но я не могу не быть православным с ней. Я совсем православный. Поэтому она мне вот предложила что-то. Я купил, взял, говорю, благодарю вас. Спаси вас, милости, Дай Бог вам свое благословение. Это, то, это не проповедь. Наверное. Но как свидетельство, свидетельствовать? Я свидетельствую имя с Иоанна Господа. Но я не специально обязываю, я просто тем живу. Я хочу ей дать доброго, а самое доброе – спасение души, вечность, блажен. я еду, желаю. Я прошу для Божьего соления. И уже на этом может дальше уже состояться. И, дальше и если, как Господь говорит, входя в мир дом всего, если тут есть цены мира, если это интересно, она может раз-другой заговорить. Кстати, так и бывает. Вот, так, вот этот вариант был много, ты мне говорит, а, ой, я хотел вас с вами поговорить, у меня вот такой вопрос. Угу, тут уже понятно. Вот уже пошло свидетельство, <свят> более серьезное. <Вот. кх> а, а было другое. Да-да, ладно, пожалуйста. Т -т Там никакой интереса нет. Ну я всегда так буду говорить, я от, от души желаю того, что человек спасение. Но ну, я дальше углубляться не буду. Там будет метание себе. Поэтому. А, Пойти э, к людям в самое дно греховности оттуда это спасительно, но это не каждый может, а и, и, и жесткой э, нужды нет. Количество можно больше, эффективно трудиться до Господа, не опускаясь в самое дно. У, у, -у, у нас куча других в нашей России, которая Россия нас, на Россия она тасарглится называется Пуаси, план духовно-религиозным. Это по когда у нас в храмах на Пасху 0,3% населения, а 99,7% это Пасса, надо насколько проповедить. Вот я помню, с голосом мужчины, пример скажу. Пасха была, да, я люблю, я, я, я Пасху давно читаю, читаю. Я всегда, я уже сколько лет, теперь вот уже он уже пенсионер говорит, Ага, Пасха, все, я готовлюсь, включаю телевизор, без 12, сажусь там вся актериары будет меня поздравлять и другие все бухганят я, я готов я праздную у меня уже бутылочка стоит яички все здесь есть я только он там воскресе яичка маленькую все умеру праздную я я пап, я пасху почитаю я говорю, еще разочек а вот хотя бы церковь пасху да нет ну я не привык когда не выставить далеко нет нет я вот я праздную и может это на его уровне это реально будет неплохо. Но, э, но, но <состоит> можно лучше же. И, но он готов слышать такой человек. Говорит, я праздную. Я сейчас я с ним говорить о том, говорит, а есть еще более лучшие формы. Лучше знаете как? И на ну, быть народом Божьим, вместе на с Господом, на литургии, в храме, и все говорить. Так слушать, слова звучат не просто красиво правильно, а слова, которые выделились из душ святых. Слова канона Иоанна Васкена, это величайший святой Божией. Там каждое слово можно... Канон начинается с фразы. Смотри, какой с фразы. Первый тропаль первой песни канона. Очистим чувства. И увидим в неприступном свете блистающего живого путешествия Христа. Нам. И мы поищем рекущего, говорящего, радуйтесь. Встретиться с Христом. Кстати, очень интересный момент к нашей теме. Прийти в храм, чтобы услышать читаемые буквы Библии, услышать, как читаются буквы Библии, нет. Не так. Давайте соберем ум, поется в Нет, очистим чувства. Там про мозги вообще ничего не сказано. И увидим, а не поймем мозгами, и увидим, неприступность на свете живого Христа. Нам Ему поищем говорящего, радуйтесь. Угу. Какая сила здесь вставит? И это говорит о том, что Дамаскин жил в духе, он это смог выразить, потому что он этим жил, он это переживал, он к этому стремился. Угу. Вот, я им, я им сказал, говорю, там, там слова, если в них вникнуть, даже по полному, потом сердце огнем полохнет, загорится. Вот. но ну вот, он готов. Поэтому вот так. Да. А люди по-другому. другие не готовы. Поэтому, да, есть легкий путь. Ходить дом в дом, совать книжки, и все. Я меня факт такой, очень памятник. Когда в нам в дом пришли, в церковь пришли, я служил священником, пришли трое, молодых вот девять, а, а может с поговорить о Боге, о Евангелии? Конечно, с удовольствием. А может не здесь вот, а вот, в вашем церкви. А просто по-человече дома. Ну, где-нибудь да конечно, приходите к нам домой. Можно? Можно быть. Мы баптисты. Да, да, да, да, хоть инопланетяне. Если о Боге говорить, да хоть марсиане!» Мы будем сразу вас встречать. Кхе -кхе. И они пришли. Они пришли, и мы, я им чай предложил, они, мы говорили о Боге, И они вот сказали такую вещь. Они все тоже на букву напирают. Говорят. Они сказали, вот, мы были вас в церкви, мы летали Библия продается долго. Но ну, потягиваем, 90-е годы, я сейчас не помню просто цены. А вот мы, слава Богу, раздаем бесплатно. Скажите, как сказать, что лучше за деньги продавать или бесплатно слово Божие отдавать, которому получили даром все? Он мне так спросил. Я говорю, зависит да это от ситуации. По-разному бывает. Как это по-разному? Я сказал, как. Я недавно сказал, из дома пошел в центр нашего городка. Тогда у нас сейчас техника, он раньше звал спутал двором спутал. Там не было теплого туалета, транит туалет был на улице. И я когда шел, я увидел. Нечто, что хочу вас спросить, сказал ему, вы там не приходили проповедовать? были в путу в этом. Да. Угу. Не сдавали Евангелие? Сдавали? И тут же как бесплатно. Да. Я говорю, а я скажу, я догадался, почему сказал. Потому что я увидел бумагу, используя после большой нужды. И эта бумага листы из Евангелия. Вы, вы считаете, и вы доброе дело сделали? Этих людей толкнули на такое хуление Слово Божие. Они скажут, это их воля, мы их не толкали. Человек же со свободной волей? Конечно, конечно. Но все-таки им не удалось подтереться по этой больной если вы не подавили а ни Они а тем-то другим подтянулись. Ну, и слово Богу. Угу. Мне, например, как христианину, было очень больно это видеть. Ну, очень больно было это видеть. Они на виду раскидываются, испачканы, в. День они были очень больно, я испытал душевное потрясение. <coughs> они, кстати, тоже растерялись, они так не ожидали, даже расстроились. Я говорю, вот видите, бесплатно, и, и оказывается, не всегда это к лучшему. Говорю. А потом, говорю, а я знаю русскую ментальность. У нас, что даром получили, и к этому относятся, как к, дар, к дорогому, А что, трудом, или денежки досталось, берегутся. Поэтому, говорю, я не считаю, что все нужно продавать. Нужно кому-то давать и бесплатно, кому-то не давать ничего и не продавать совсем, словно а кому-то да лучше за деньги. Да. Я думаю, в жизни шаблонов не существует. И когда хотел говорит, даром путь даром дать, он говорил о Дарах Святого Духа, кстати. О а, а не о книгах. О книгах. Да. Это не одно и же. Ну а может быть тот, кто вот э, так в глубины такие ада залазит в кавычках, э, ну, проповедовать как бы, да, считая себя там каким-то, ну, высоким, да, вот вы говорите, я не пойду. я чат, Как чат рулетка? Чат рулетка, вы... да. Даже, ну, может выходит, быть, это. может быть, человек э, цель какая-то испытать себя более высоким, чем кто там какая-то вот такая более, как бы, да. Более... Знаешь, вот Самолю... я... я. не знаю, как а это. Замечал сделать. я это. Я замечал за людьми гордыми, что они когда Богу прощаются, но не работают все над собой, гордость их проявляет важные вещи. В этом плане, например, например в церкви всегда было отрицательное отношение к тому, чтобы идти, например, даже на муку специально, провоцируя, что меня замучили за Христа. Это говорит Библия, благодатно и спасительно. Другой церкви тебя взяли, в угол загнали и говорят, или нет. Скажи крестьянин, будем ходить. Да, мы должны сидеть и пойти на смерть. Но, но специально сказать смерти, специально сказать смерти, провоцированность палачей, что у меня убийство, и это крайне не было, не спасительное. Как бы на наше время сейчас этого нет, вот о чем мы сейчас говорим. И, и, и, и, а это форма. А суть какая? А, бывает, что и проповедует не Христа, а себя. вообще человек проповедует, и упивается своим проповедом, своими знаниями, своим возможностью влиять на людей, упивается этим. Mm -hmm. и это состояние прелестное, гордостное. Такое приходилось видеть. Mm. Вот я, например, сетчатых людей, вот, например, монах уже в возрасте, его считают духовником, к нему обращают к духовнику, а, а он так, не благословляю, Итак, благословляю, когда священника священников, я почти с тем благо, священников Христос священствовал на земле, спасение наше. Я боялся распустить флаг, благословляю, не благословляю. Связать волю свободный человек. То есть его же Говорить дал. железно, да или нет. Не ты, ты должен только так делать, вы нет. так ни разу не говорили. Нет, я боюсь так говорить. Я говорю, вот э, совет, могу дать совет, как я вижу. Я помолюсь за вас. А выбор должен быть вашим. Требовать заставлять, не оставлять вариантов, я думаю, это не по Вы не говорили, а чтобы... разве Господи говорит, кто мучить не повторяется? Он разве нас насильно заставляет врайти? Ну, как бы Христос там типа здесь, -ти, да? Ну, вроде все верующие разъявили, что вот ты должен делать так, как это я делаю. Вот я, например, ни в коем случае что-то делаю так вот, ни в коем случае должен так. Я вот, чтобы ты говоришь, я, кому говорю, бери пример с меня. Это Павел. Мне продолжать. тут же как я Христу. Вот. То есть, он все Христа поворачивает. Павел, Павел говорит, я там был, там был, сям был, при смерти, все, да, вот да. я какой. Да. Но при этом он говорит, впрочем, не я потрудился, но благодать, который он мне. Он все равно, свои своей его слушал, он обращается к Христу, он их носит к Христу, поворачивает. Поэтому, вот, вот это ну, самое главное. Можно за Христа сказать иногда, где там, а так-то в основном, чтобы вот... Поэтому, <связывающие> поэтому никогда, будучи вот, был и настоятель, благочинным районом, главным возглавлял отдел епархиальный, благотворительность, например, говорю, многие просились и говорили, возьми от да, духовного чадок, и считай меня как духовника себе, например, но я никогда не говорил, делай так и никак по-другому, вот я тебя был благословил, я белю никогда и даже боюсь думать в таком ключе. Бог дал тебе свободу. Кто я, чтобы ломать Божий Божий дар тебе Как, да, то, как то столько знаний, тем более в прошлом духовное. И духовное. что это? Господь тебя не ломает? И что я сейчас выше Богу, что я поставил? Не имею права ничего вольни ломать. А я хочу командовать, я, например. У -у -у. Вот будут команды, когда я сижу своим задом будут командовать. И в делах духовных собой будут командовать. Будь строг себе, а к ближнем кротах. Вот правило. Mm -hmm. вот. Да, должен приказывать, бежался себе и с любовью советовать иным. Ну, а можно приводить э, цитаты из Библии, например, там, э, ну, например, как бы вот ближайшая ситуация, а вот. Иоанн Креститель говорит, вы, порождение Ехиднины, там, Илью Пророка приводить, вот кого-то а, других больше а, нет в Библии. Очень интересно. я всем головы рубил. Очень интересный момент. Вот как мы понимаем Писание, насколько в духе, насколько мы очистим сердцем, порождение Ехиднины. А что это слово значит? Мы как, мы понимаем, как ругательство некое, как обзывание, как считаем многие, <свят> а где-то а другого. Вот, ну, Слово ехидно это не ехидно в нашем понимании, в Австралии живет там, а другой ехидной. Это о змеях, о присмыкающихся вообще в целом, которые брюхом по земле ползут, ну как змея, например. Uh -huh. То есть Господь говорит, что вы из рода тех, кто только по земле, думает о земном только в прахе, в которых нет никого духовного жизни. А, это Ян Креститель говорю, то есть вы то есть думаете о И это не обзывательство. Mm -hmm. И потом, можно как сказать, вы, породи не хидно. А можно с Болью и с тоской это сказать. Правда? но по факту буква это не будет отражать. А буквы не отражает и не дает. А мы... Она не дает полноты переживания. Буква это дух, дух дает и дух любви. Когда с любовью любое слово будет спасительное, без любви любое будет неспасительное. Я говорю, меня бабушка, я что-то раз сказал, не помню, что-то маленький, что-то Она даже смеялась, меня по голове терпит, дурачок ты, дурачок. Я не обиделся. То, что с любовью, мы чувство, не то, что смешно, я смеялся вести. Mm -hmm. Uh -huh. и, и, и я повторю пример, был у меня жизнь очень интересный, когда в священником служил в Болгарии, я вот так иду, поворачиваюсь в а там две бабушки, церковные стоят, и одна из них ко мне спиной меня не видит, и когда не видит, говорит другой, ну, Мария, сказали мне, что ты про меня говоришь, и какие про меня спитни разговариваешь, ну, Прости меня, ради Христа, такая грешница. Ну, прости, ради Христа, ты святая меня, прости, прости. слова -то вроде тобой, кстати, прости, я грешница, ты святая. Ну, как она и сказала, я думаю, она сейчас ее убьет, это правильный, это э, покаяница. Вот, она делает слова еще, как произнести, как у них дух вложить, что там все с творится-то? Господь говорит, он на лицо, а не на сердце. И Господь сказал, что мы не на лицо Бог смотрели, а видели глубже в сердце Дух, который за этим стоит.